Что происходит? Это твой кошмар. Лучше бы тебе проснулся. Подсудимый признан виновным по всем пунктам обвинения. Я убил четверых, не помню об Я не верю, что ты мог это сделать, ты не мог. Я тебя сожру! Это все, все тоже сон? Нет. К сожалению, ты в тюрьме, и я в тюрьме. Но это поправимо. Ты предлагаешь? Узнать мне, кто убил моих друзей? Именно. Надо выяснить, у кого был мотив тебя подставить. И отправиться в его сон. Что взаймёт? Год жизни. <связь> Это твое подсознание. Здесь хранятся все твои воспоминания. Какого меня там бросили одного, а? Ты не стабили. Я хочу понять. Никто не может понять. Пошел он! Вторжение в чужое подсознание крается смертью.